всем привет ребят прикупил э, в свой инвестиционный портфель долгосрок интересный токен и как по мне он может дать легкие 10 а может 20 может даже и больше иксов и в этом видео я постараюсь вам объяснить почему поэтому кому интересно присаживаемся поехали перед тем как начать рекомендую залететь в мой телеграм-канал информации там как вы понимаете я даю намного больше и к сожалению старый мой Телеграм, где у нас было сообщество, у меня потерян к нему доступ, его нет, я начал с нуля, поэтому залетайте и новички, залетайте и те, кто в старом канале сидит, поэтому оттуда можете выходить и смело заходить в новый, ссылка под видео в описании. Итак, сегодня нас интересует не проект, сегодня нас интересует биржа. Биржа называется Toko Crypto. Это индонезийская биржа. В Индонезии, как вы знаете, криптовалюта очень хорошо развивается. Там можно и оплачивать ее, и банкоматами пользоваться. Вернее, криптоматами обменивать крипту на фиат. В общем, с этим там полный порядок и развитие там идет очень хорошее. И тока крипта на индонезийском рынке является биржей, которая очень хорошо развивается. А самое главное то, что у нее в партнерах Binance Labs. А это полная поддержка, это и лаунчпад, который проходил. Я вам объясню чуть далее подробнее, да, по каким ценам это все проводилось. Стартовая страница выглядит она вот так. То есть не переживайте, здесь нам не нужно никаких регистраций, да, потому что это все-таки более рассчитано на индонезийский рынок. Нас интересует больше токен данной биржи, который называется TKO. Да? Аббревиатура у него такая. Так вот, партнер я вам сказал, выглядит она ну, симпатично, обычно, есть свой маркет, э, да, есть вот exchange. То есть все красиво выглядит, похоже чем-то на биржу э, Max Global. Вот это да, вся картинка, на тот же Binance. Ну, то есть, все как обычно, все понятно, очень хорошо, красиво. Все четко работает. И самое интересное, что здесь они э, сделали централизованную биржу. и такой гибрид есть децентрализованный DeFi, Smart контракт Binance Smart Chain. Все это дело построено и токен тоже. Также здесь есть, интересно, свой marketplace сразу, да, NFT marketplace. Что тоже очень хорошо, потому что токен, помимо того, что он дает какие-то привилегии, участие в акциях да, на данной бирже, для оплаты там, проведения комиссий, также в NFT marketplace, это же за этот, токен этот нужно будет покупать, продавать. Поэтому эта вся история востребована и очень хорошо, что биржа развивается много со временем, ловит тренды, и она довольно молодая, грубо говоря, это с 2018 года все началось, но в 2021 году толком все только запустилось. Что касается самого токена. А токены их торгуются на сегодняшний день по 30, практически 32 цента, 32%. Треть токенов в общем в эмиссии 160 миллионов, общее предложение 500 миллионов токенов. И рыночная капитализация, это самое главное, что нам нужно знать, всего лишь 50 миллионов долларов. То есть эту всю историю раскачать, как мы знаем, будет намного легче, чем проекты с миллиардными капитализациями. И тем более мы знаем, как Binance свои проекты любит прокачивать на бычьем рынке. Если мы перейдем на график на данного токена, то мы здесь увидим, что здесь идет очень серьезная и длительная уже консолидация. То есть стадия накопления она длится уже 280 дней, не считая да, всего там падения, сколько мы уже там падаем. И зона 30 центов, 20 центов, я считаю это очень хорошая для Покупки. Я данный токен взял себе на 1% по э, текущему курсу практически, по 30 центов. И если мы вернемся в зону 20 центов, я там добавлю еще на 1%. То есть для меня это более высокорискованная инвестиция, но в то же время она может дать очень хороший профит, где мой риск будет оправдан. Цели, которые я жду и готов фиксировать, минимальная, вы видите на экране. Это сразу 10 иксов, 3-3, 30 долларов, если мы сюда вернемся. Ну и конечно же, такая одна из самых интересных начальных цен это будет 4,55 долларов. Ну а дальше где 20 иксов и 30 иксов, это если мы полетим на 7 и 10 долларов соответственно. Это уже может показаться вам не такие очень сильно реалистичные цены. Да, И скажете, что ты здесь городишь, Куда оно там на 10 долларов вы, ну, там, вылетит? Никогда этого не случится. Но смотрите, я вам сказал Binance Labs это раз. Потом цена токена 30 центов сейчас было 20. На EO фонд Binance Labs Signum Capital инвестировал всего лишь 1% на 5 миллионов токенов было продано по 10 центов. Также на Binance проводилась для всех желающих да. публичный раунд тоже был по 10 центов, то есть сейчас в принципе и начальные инвестора в привате и те, кто покупали там на Binance 10 центов, 3 икса но соответственно публичный раунд я более чем уверен, недавно давно скинули это сразу уже, те токены их там нету а вот здесь маленькое количество 1% от общей эмиссии в инвесторах то они на руках там Capital и Binance Labs. Если они не слили, то даже если они у них на руках, сами понимаете, для таких фондов 3Х это ни о чем, ребят. Ни о чем. Я более чем уверен. Вот та консолидация, которую я показывал на графике, как раз вот они вот эту всю историю могут и выкупать сейчас. И возвращаясь к графику, если вы считаете, что нереально 20Х, 20 или 30 иксов Хорошо, смотрите, 50 миллионов капитализации. 20 на 50 миллионов умножаем это 1 миллиард. То есть, чтобы 7 долларов цена была данного проекта, вернее, токена данной биржи, то у нас должна быть капитализация 1 миллиард. Теперь идем и смотрим токены, бирж, которые сейчас у нас существуют, и какая их рыночная капитализация. BNB, окей. 47 миллиардов, ну не берем Binance, понятно, но все равно, ребят, 47 миллиардов и 50 миллионов. И это мы сейчас говорим про то, что мы находимся, ну, если на самом дне рынка, то ну, внизу мы долго падаем. То есть это, грубо говоря, минимальные цены. И оценка BNB 47 миллиардов против 50 миллионов. Дальше, токен Leo, это Bitfinex, по-моему, биржи. 3 миллиарда, ребят, 3 миллиарда, это... Опять же таки, на самом дне, гру грубо говоря, токен OKX биржи, да, с 2,5 миллиарда. Кронус 2 миллиарда. Huobi, э, Kucoin, смотрите, по 800 миллионов. Даже помоечная биржа Gate, токен ее на дне, тут сейчас 500 миллионов капитализации. А я вам вот эту историю показываю и говорю, она может быть не быстрой. И это в долгую, поэтому на бычьем рынке, на самом финальном этапе, я думаю, такие цели, они более чем реалистичны. Конечно же, многое будет зависеть от того, насколько свои позиции удержит Binance, их фонд, да, и насколько они будут себя хорошо чувствовать, а я более чем уверен, с ними будет все в порядке. Поэтому эту историю могут прокачать очень сильно, и плюс из того, что консолидация у нас уже 280 дней, поэтому... В принципе, в любой момент уже может быть выстрел. Но и, конечно, еще можем поболтаться несколько месяцев, и полгода, и год. Все может быть. Поэтому эта история, сразу же вам говорю, в долгую. Если повезет и реализация будет быстрее, окей. Будет тоже отлично. Как бывает выстрелить, да? Вот смотрите, пример биржа Binance. Вот есть вам консолидация. Вот оно все, типа... На этом графике все по чуть-чуть стоит. И потом сразу. Вот такая история. Видите, сумасшедшие сразу иксы. Берем биржу ОКБ. То же самое идет консолидация. Вот в Ямке. Ну здесь чуть график по-другому, здесь постоянно такой нарастающий, но все равно потом резкие импульсы идет вверх. Да, и дает максимально иксы. Это как раз на пике, да. там Тех значений, на которых там был биткоин. Поэтому я надеюсь, что. Данный токен не станет исключением, и как рынок развернется, то как минимум 10-14x, я уверен, мы можем увидеть, а еще больше это на пике бычьего рынка. Но, ребят, это не финансовый совет, я вам показываю просто все свои действия, и запомните, я действую по данному э, токену, да, я набираю его всего лишь на 1%. И если мы опускаемся в зону 20 центов, я там добираю еще на 1%. И средняя позиция у меня уже будет 25 центов. да, Не 30 вход будет, а 25 центов. И XO я уже получу немножко больше, чем с текущих, если мы продолжим рост. Поэтому даже если мы опустимся ниже, ничего страшного. Вся эта история для меня в долгую. Поэтому чем больше токенов по низшей цене я наберу, тем больше выхлоп будет в будущем. Ну а ваши мысли обязательно пишите в комментариях, как вам перспективы токена данной биржи, будете ли вы покупать, может вы уже держите. Обязательно поделитесь, будет мне интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все друзья, всем желаю удачи, всем профита, всем пока.